будем сегодня готовить на обед дичь которую вчера вечером постреляли дичь я уже предварительно почистил вот она у нас уже сейчас пока пацаны у нас отдыхают ходили утром смотреть на глухаря я сейчас порежу мясо замариную его с лучком и чесночком и будет у нас сегодня блюдо называться дичь, тушеная с овощами в березовом соке. Березовый сок у нас уже стоит, набирается, так что, думаю, должно получиться здорово. Так, ну-ка рассказывай, повар, что ты тут готовишь? Так, тут у нас руки, ноги и груди вчерашней дичи. Так, пере перевожу. Утка. Три вальшнепа. Селезень. Селезень, селезень. да, не утка, селесень. Так. Туда я положил зубчик чеснока. Сейчас туда добавим лук. Добавим немножко зелени. Так. Посолил? Сейчас посуди, погоди. Так. Это не распечатать. Это не будем брать. Надо немножко перчика. Черный перец. Так. Много приправы ложить не надо. Иначе испортится вкус мяса. Будет не заметен. Чай и семечки жарятся здесь у нас. Добавляем туда еще березовый сок. Ух ты как все интересно, Миш. ух ты как все интересно. Так. И надо все это хозяйство немножко посадить. Нам водички добавлять-то? Нет, буду, не буду добавлять. Нет? Нет, потом это сейчас все потушим. Так. Добавим туда картошку. А картошку все равно. Вот Сливочное будет. масло. Да. Нет, сначала это все. Сейчас пока помаринует. Да. Перемешаем. Давай, давай, давай. Да. Потому что все равно должно. Не страшно. Ложка моется. Сам. Ой. Так, это у нас все пока постоит друг от друга возьмет вкус сок, сок? Ну, вкус что, все равно подмаринуется ай хороши руки ноги будут я думаю что неплохо всем же на этот наугад знаешь Олег наверно уже себечками пахнет так наверно сгорят нет да, На тут В вот уголечки надо бот поставить чугунов. Как его только доставать потом? Пока пускай постоит. А, Сейчас ну пока все. почистим картошечку. Поставим. Все понял, Айтя. Ладно -то тогда. Мариноваться. Дальнейший процесс заснимем. Так вот тут наше варево варится. Руки, ноги, груди. Да. Сюда мы еще добавили сливочного масла, чтобы... немножко, сколько, примерно, добавил там? Ну, грамм пятьдесят, наверное. А потом еще на выходе, наверное, можно добавить бот. Не-не, не надо бот, а? мне кажется. Надо, чтобы мяско... Тут у меня немножко... бутерброд такой, грудинка, хлеб, грудинка, хлеб, грудинка, хлеб. Очень хорошая закуска, рекомендую. И картошечка у нас томится. Но пока не томится, она просто ждет, когда ее покрошат, потому что вода холодная. Товарищ повар назвал все своими именами, Какой тут хрен томится, ее помыть надо сначала. Пока картошечка томится в ожидании, когда ее покрошат, в ожидании чуда, да? Да. Можно пока закусить бутербродами. Ну, чё, Миш, наливай волшебного зелья. Пока все, погоди. Надо бутерброд сделать. Бутербродик, бутербродик. Погода немножко затянула небо облаками. Но дождя нет. Все нормально. Давай начисляй. Ты взялся? Давай начисляй. Сейчас. Я уже готов. Ну, думаю, да? Наливаем повару волшебного чуда зелья. Угу. За то, что вчера нас очень вкусно накормил гороховым супом со шкварками. Во, съел от бутерброд. Ну за то, что блюдо получилось отлично. Не подумайте ничего плохого, никогда не пропаганда. Это березовый сок. Ни в коем случае не пропаганда алкоголя. Освободить мне кухню, надо картошку покрашить. Так, продолжаем готовить. Давай, шеф повар, <как> приступай к своей нелегкой миссии. Ну-ка, загляни сюда. О, Тут у нас уже о, все потушилось. Вкусно-то, да? Отлично вообще получилось. Я-то пробовал, они-то нет. А нет. <как> Ты пробовал? Мясо уже пробовал? Я не мясо, я бульон пробовал. Бульон вообще обалденный. Да. А, и выглядит хорошо. Лад бутерброд. Сейчас мы туда добавляем картошечку. Сейчас картошечка со всем этим будет дальше продолжать томиться. Картофан. Может, на, что-то водички добавить. Не надо пока. Смотри, не пригорело. Не, не пригорит. Я, видишь, подальше убрал от кострата. чтобы оно не, не бурлило там. Ловушечки да? Ловушечки можно по попозже. Когда она уже сготовится, ловушечку надо вот обязательно, но в последнюю очередь. Все-то все знает, да? Люблю, люблю готовить. Все-то он знает. Сейчас мы все это перемешаем. Знает этот мужик, да? Как это выглядит, ребята? Вот только извиняйте, попробовать вам не получится. Попробовать не получится точно так, что слюни глотайте за кадром. Так, все мы это перемешали. Надо дровишек добавить надо? Да? Не надо. Нет, вот сюда положить. А оно с этой стороны печет сильно, а я с этой стороны уголька подложил, чтобы оно примерно равномерно все это. Примерно верно, чтобы, да? Да. Готовим в чугуне об этом ну, классно забыл получу. сказать. Ну все, следующий. В следующий раз, наверное, уже приступим. Приступим, да. Ну что, ребят, все у нас тут готово. Получилась вот такая вкуснятина под Мишиным чутким руководством. Я попробовал уже очень вкусно. Сейчас немножко постоит еще, потомиться. Отдохнет, отдохнет, и можно будет приступать. Олег у нас ушел тут прогуляться. Дождем Олега. По местам неотдаленным. Дождем Олега и будем есть Вот такое блюдо можно приготовить во время весенней охоты. Да, Дома так не получится. Дома не получится, да. Так что покупайте продукты, едьте на рыбалку, на охоту и готовьте на природе. С вами был Повар Миша, помощник Серега, Сушев Силар. Давай закроем.